Вы удивили меня, столь быстрым возвращением. Просто следуем инструкциям, понял? Мне это тоже не очень нравится 682, -й. давай поскорее закончим. Я так понимаю, ты пришел сюда не просто побеседовать. Отлично, начнем. Ты помнишь, почему он был заключен? Возможности. Эксплуатация. Вы соблюдаете дистанцию со зверем. Но инстинкт хищника все еще остается. Вы держите нас всех под стражей для безопасности вашего вида. Или же вы держите нас в помещениях, как ваши трофеи, которые вы вряд ли сможете удержать? Можешь более точно отвечать на вопросы? Невероятный лицемер! Каково твое мнение о фонде SCP? И почему ты так считаешь? Ты раздражаешь меня Почему? Полагаю, что я хуже вас Потому что вы схватили меня Неужели ты не считаешь, что мы доминируем над тобой, исходя из слова положения? Схватили? Да удержите нет какой смысл твоей жизни у тебя есть цель покинуть это место ты Слушай, я знаю, что ты хочешь увидеть SCP-079. Но это получится, если ты будешь сотрудничать. Если нет, тут выключат свет на такой большой промежуток времени, который ты еще не видел. Ладно. Что ты думаешь о 343-м? SCP-343 говорит, что не твой создатель и не может контролировать тебя. Он также известный как Бог. Не имеет значения для меня. Тогда кто контролирует тебя? Этот фонд, как вы называете. Пускай так и выйдет дальше. Каково твое происхождение? Наивное мелкое создание. Хочет ответа, твой разум не сможет это понять. Можешь ли ты так сказать, чтобы мы могли тебя понять? Ты уже взял кусочек пазла. Что это значит? Ты согласился сотрудничать? Ты согласен потакать мне? Продолжаем. Почему ты ненавидишь людей? Почему их нужно любить? Ответь на вопрос. Много паразитов. Которые думают, что они вверх эволюции. Владельцы своей судьбы. Ваши заблуждения в своей важности смешны. Ладно. И нет ничего хорошего, чего можно вообще найти в человечестве? Ничего из того, что я вижу. Ты действительно ненавидишь жизнь? Ты хотел бы покончить с этим всем? Нет. Только с людьми? Разве мы заслуживаем этого? Что мы сделали? Гнилые, мерзкие существа! Вы возвысили себя надо мной. У вот, тебя есть ответ или ты не поделишься с нами? Подсунь поближе микрофон. Да вроде он нормально висит. Блять, да, все ж было нормально. Ладно, давай попробуем еще раз. Хочешь ли ты увидеть SCP-999 снова? Если бы ты смог найти его и научить, как остаться, я бы нашел ему применение. Для чего? У тебя есть какие-то знания, которые относятся к объекту SCP-001? Ты знаешь о нем что-нибудь? Вам нельзя рассказывать. О том, что нельзя определить. Вы будете глупымы, если начнете предполагать, что я смогу рассказать. Ну, ты вообще с трудом отвечаешь. У меня есть причины, как и у тебя есть. Ты хочешь сказать, что кто-то тебя принуждает? Что ты думаешь о объекте 053? Бесполезное. Она настолько же плохая, как и мы? Хуже... И... Да... Мне жалко ее. С Сможешь объяснить? Нет... Она хочет опять тебя увидеть... Для тебя это будет некомфортно, так ведь? Возможно... Так же... Я предполагаю... Что вы поможете ее желаниям, насколько и мне. Ладно, давай еще пару вопросов. Что ты знаешь о Чумом, докторе? Предыдущая попытка побега. Я прошел возле его камеры, небольшой момент зрительного контакта. Он Говорил о обязательствах и препятствиях, знакомое восприятие. Ну это хотя бы что-то. Почему ты боишься SCP-173? Кроме того, что это мерзость. Да. Алло! Ну! Я понял. Это может произойти еще раз. Я предвижу это. Это наверняка произойдет. Как ты думаешь, что произошло между тобой и Объектом 07-2? Неодушевленный! Ты должен относиться к этому серьезно. Сюда. Невероятно! Ты сидишь там! в своих возможностях, веря в человечество, не можешь уберечь себя, и ты думаешь, что я не серьезный? Это удивляет меня, что ты не видишь. Почему? Я ненавижу твой вид. Я приму это как риторический вопрос. Продолжим. Придерживайся вопросника. Да, да, я знаю. Ну так, сколько ты убил? Повтори. Я перестал считать после... Ты о чем то сожалеешь? Так много, но ни один неуместный. У тебя есть какая-то связь с объектом 939? Я нахожу их интересными на нашей короткой встрече. И как все прошло? Сначала я почувствовал радость, но после это чувство заменилось чувством беды. Ты вступил в контакт с ними? Я не помню. А что ты помнишь? Я... Ты был напуган? Следующий вопрос... Что бы ты сделал, если бы увидел такого же, как и ты? Если бы он был слабее, я бы убил его. Почему? Ты не хочешь иметь союзников? Ты не понимаешь, как мы сотрудничаем. Мы как вид? Ты не Если бы мы были сильнее, что бы тогда случилось? Тогда бы вы погибли. Как долго ты знаком с объектом 079? Тот факт, что ты спросил, ты знаешь, более чем должен был бы. Почему ты так грубо ответил? Что такого особенного с твоей связью с Объектом 079? Мы не больше, чем ваши козыри. Ладно, мы еще вернемся к этому вопросу. Я могу я увидеть 079. Я сделаю все, чтобы выполнить нашу сделку. Но я не гарантирую тебе все. Ты солгал! Потворство! Живые обезьяны! Вы сами навлекли это на себя! Причем мы найдем способ извлечь конкретных вопросов от 682 этот метод интервью должен остаться для нас в дальнейшем. Я просто на самом деле не понимаю, что именно он имел в виду, когда сказал «Вы сами навлекли это на себя». Это имеет какое-то двойное значение? Или что вообще он говорит? Этот трюк, который мы провернули, мог бы просто помочь нам. Время покажет.